Но вы же рекламируете один и тот же товар. Естественно, чем больше и источ... несколько товаров. Ну, Но... да, я слушаю вас. Наталья, я говорил, что хвататься за много сразу продуктов сразу. Я не рекомендую, потому что вы не получите результата. То есть вы по каждому продукту получите там несколько переходов, сотен переходов, да? Но нам же нужно же еще все-таки сделать продажу. Я только поэтому и говорил, вы возьмите какой-нибудь один продукт, один. И если, и если у вас несколько уже источников трафика, там YouTube, я так понял, вы используете, вы один этот продукт и продвигаете, тогда вы получите результат. Тогда по вашей по одной партнерской ссылке будет максимальное количество переходов со всех источников, и, скорее всего, у вас будут продажи. А если вы там 5-6 продуктов возьмете и по каждому там получите 200 переходов, ну и что, вы увидите, что это работает. Но конечного результата деньги вы же не получите, потому что вы будете двигаться сразу там в пяти направлениях. там длинная длинная цепочка я понял да Да, естественно, вы выбрали, насколько я понял с ваших слов, хороший продукт, да, который запускает людей по длинной цепочке. Да, может быть, вы как бы деньги не получите мгновенно, но вы получите в конечном результате хорошие деньги. Понимаете, Чем вы больше работать будете с, с этой партнеркой, тем больше туда людей э, вы туда привлечете, то через какое-то время, когда максимальное количество людей пройдет по всей этой длинной цепи, у вас уже пойдут такие реальные продажи, и вы увидите результат своей работы раз вы раз вы запустили людей по хорошей такой партнерке Но тем более, тем более, если вам это нравится, эта тема, то вы сможете, если в тех же социальных сетях начнете ее рекламировать, вы сможете грамотно отвечать на вопросы людям. А вас обязательно будут спрашивать. Потому что почему я говорил, что нужно брать продукт, который вам нравится, в котором вы разбираетесь? Потому что если на том же самом Ютубе вас могут что-то спросить, а могут не спросить. Но довольно часто пишут комментарии. А в социальных сетях, когда вы начнете раскидывать эти сообщения, особенно если личные сообщения будете кидать, вот даже в группах будете кидать, кто-то начнет комментировать. Если вы не сможете ничего ответить, то это будет, ну вообще, не скажу, что катастрофа, но это будет плохо. Ну, люди, люди устали от коммерческих предложений, поэтому, конечно, ваша задача все-таки пытаться, чтобы ваши посты не были похожи на рекламу какого-то продукта или какого-то способа оздоровления а чтобы ваши продукты носили какую-то полезность что вы их поделились какой-то тайной которую там узнали совершенно случайно и вот так вот рассказали кому-то по секрету типа не против да да да ну да, эти, эти ролики идут как промо-материалы, то есть они вам разрешили выкладывать их у себя на канале, это нормальная ситуация, не все так делают, но люди, которые заинтересованы в том, чтобы их, скажем так, партнеры продавали, им надо как-то помогать, особенно если вы продаете через YouTube, чтобы вам ничего своего не снимать, выкладывайте их. Да. Но... Но... Но... извините, это все работает на Ютубе. То есть, это нормальная ситуация. Алло. Алло. Так, проблема с терносоединением. Да-да-да, пропадали вы. Да, ваших многих кнопок, конечно, они не переходят на YouTube. И вообще любая социальная сеть делает все возможное, чтобы народ не переходил из этой социальной сети. То есть в Одноклассниках вы можете выложить свое роль, видео, как рекламу чего-то, да, и сделать еще над ним там подпост. И вот в этом в текстовом сообщении уже разместить там свою ссылку. Потому что сейчас я вам точно не могу сказать, но надо просто проверить. Скорее всего, даже и аннотации, которые вы делаете на Ютубе, они в Одноклассниках не будут отображаться. Потому что... Ну вот раньше как-то это все видно было, а сейчас как на телевидении. То есть если вы смотрите YouTube через телевизор, ничего не отображается. Ни ваши аннотации, ни подсказки, ничего. Идет только вот реклама инстрим, которую люди заказывают за деньги. А все вот эти вещи коммерческие, которые мы навешиваем, они там не отображаются. Ну и в Одноклассниках значит, сейчас такая же ситуация. Но видео будет привлекать, понимаете, вы выложите видео такое интересное по тематике, а над ним под подробно какое-то текстовое сообщение, например, хочешь узнать больше об этом методе, да? информация здесь и ваша красивая партнерская ссылка. во первых каждый действует так как считает нужным то есть понимаете я вам дал тот метод который ну, работает и я вам не рассказывал я об, о ютубе рассказал там в самом конце четвертого занятия если вы посмотрите и в этом дополнительном занятии то есть вообще youtube это отдельная отдельный источник трафика и для людей которые но ну, вот, только начинают а курс рассчитан именно на таких людей я говорю о курсе о партнерских продажах вы у нас в тренинговом центре а я вообще то консультирую только людей которые вот пришли на курс по партнерским продажам, то есть тренинговый центр, у нас обратная связь раз в две недели во вторник. Ну, Я понял, понял, но я вам говорю, что в Skype скайп... однозначно, да. Но одновременно ничего не получится, понимаете? То есть одновременно можно продавать только в одном случае, когда у вас столько трафика, когда вы его не знаете, его куда девать? То есть, когда, например, у вас там YouTube канал, который там генерит там десятки тысяч просмотров каждый день, понимаете? И вы тогда и колоссальное количество роликов. Тогда вы можете их там разделить. Либо там у вас несколько раскрученных профилей в социальных сетях, и вы в одной социальной сети двигаете один продукт, другой другой. У нас нет такой ситуации, поэтому я и говорил, народ, но ну, ну, не распыляйтесь, вы не хватаете за все подряд сразу результата не будет, вы просто потратите время. Наталья, вы опять же, вы, вы подумайте, что для вас важнее. Понимаете, вот смотрите, вот почему я говорю, что людям с партнерских продаж начинать проще. Потому что многие люди, которые приходят в интернет за, за деньгами, они не знают, у них нет своего дела. Вот понимаете, они, они не знают, на чем зарабатывать. Если вы в интернет пришли уже со своим делом, извините, у вас а, есть сайт, который зарабатывать вам должен деньги, да? Ну, а что там у вас? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот. Наталья, если у вас хватит на все время, то вы можете и так посмотреть. Просто понимаете, ну, все мы разные. У кого-то кто-то может посвятить там 20 часов сидению за компьютером, и у него будет нормально. Тогда да. Но если вы будете использовать только бесплатные способы э, продвижения, и вы сразу возьметесь за такое количество продуктов, у, у вас просто, еще раз говорю, ну, вы не выйдете на результат. Потому что когда человек движется сразу в нескольких направлениях, он просто стоит на месте. Поэтому я всегда говорил, ребят, возьмите что-то одно и его докрутите, посмотрите. Вот, но ну, ну, если вот сделаете, прям упретесь в этот продукт, но ну, и не идут его продажи, бывает такое, ну нормальная ситуация. Только тогда можно переключаться на другой продукт. Но это мое личное вот представление. Плюс еще вот я немножко вернусь вот к вашему сайту по Флоренции. Понимаете, вот все, что вы научитесь в плане привлечения трафика. Вот Все, что вот, вот вы научитесь в этих партнерских продажах, вы можете спокойненько, с чистой совестью перенести на свой сайт по Флоренции. Потому что вы свой YouTube-канал можете направить на этот сайт. Вот Все ваши сообщения, которые вы раскидывали в социальных сетях, вы опять же все можете кидать на свой сайт. То есть писать тоже подобные Рода сообщения, но уже связанные с туристическим бизнесом, с Италией там, и так далее. Раскидывать их в тех же социальных сетях, размещать ссылку на свой сайт, красивую на главную страницу. Вот. И вопрос, что у вас там на сайте. Вот Вы должны тогда уже переводить людей, которые заходят на ваш сайт и уже там задерживаться, То есть сайт должен быть качественный, понимаете чтобы они получали какую-то полезность, там, могли бы что-то заказать. И главное, чтобы это было все не впустую. То есть вы своего сайта, если уж не продавайте там, сразу визиты, то хотя бы собирайте людей, то есть хотя бы собирайте подписную базу людей, которым там интересна экскурсия по Италии или там, по Флоренции или еще куда-то, чтобы у вас была своя база. То есть у вас на сайте э, должна быть подписная э, форма. И тогда, даже если человек ничего не купит, у вас не закажет, но он оставит какие-то свои данные, вы потом по ним будете делать рассылочку, уже по своей базе, бесплатно, и напоминать о людях, что «Ага, вы к нам заходили, вы интересовались там поездкой по Италии, а вот у нас тут горячая какая-нибудь акция есть». Ну, вот так это и работает. не нет нет отзыв по прохождению тренинга все это единственное что от вас требуется но вот когда вы дойдете до конца тренинга то есть там просто понимаете вы про да по партнерку то есть вы проходите у нас обучение в тренинговом центре я еще раз говорю я Вы не могли все прослушать, потому что я только вчера допи. Вот. А их минимум 6. Вот, давайте я вам покажу. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Вы, возможно, не знаю, увидите. Ну, Филипп. Филип еще не мог ничего все выложить до конца. Во-первых, четвертый урок он разбил на две части. Вот, вот, значит, вот я вам показываю нашу тестовую группу, в которой вы не состоите, потому что тестовая группа это для людей, которых я вот набирал ради того, чтобы они что-то заработали и пришли в тренинговый центр, а вы уже в тренинговом центре. И вот смотрите, еще чего состоит этот тренинг. Вот их, во-первых, пять уроков. А на мобильном? Ладно, все, тогда я не буду вас мучить. Значит, там пять уроков, еще заключительное занятие, и я записал еще дополнительное занятие. Вот там, кстати, о YouTube я рассказываю, как привлекать YouTube по простому и м -м, то, что просили люди. А наша группа, она называется YouTube мастер наша закрытая группа. То есть я вас в нее добавить не могу, потому что вы пришли к нам в тренинговый центр. А в тренинговом центре с техническими вопросами занимается Филипп. Вы ему пишите и скажите, Филипп, добавьте меня в закрытую группу. Он вас добавит, и вы все, что я вам рассказываю голосу, и Сергею Васильевичу добавите. Просто Сергей Васильевич в эту группу добавлялся пять или шесть раз с разных аккаунтов, понимаете? Вот и там все есть. Вы прямо на главную страничку зайдете увидите в обсуждениях. Там будет обсуждение тренинг по партнерским программам. Откроете его и там все ссылки. И на эту табличку с записью консультации и так далее. Филипп, добавьте меня в закрытую группу. Я у вас в тренинговом центре. Все. Да. Угу. Да, да, Наталья, вы, конечно, в курсе, что все скайп-консультации я записываю и выкладываю, чтобы, потому что вопросы одинаковые у всех. Да, ну все, окей, спасибо вам. Uh -huh. Да, до свидания.